опор от берега и воде, друзья, приветствую вас, верхняя стапель продолжается строительство Роста через Игу Боугу. А Погода у нас отличная. Время обед. Покажу вам немного о работе, что у нас тут есть. Идет у нас глубнение летала отратопная плита. Это получается верхняя часть Аста проезжая часть. Вот как видите, что автоматическое спино уже одну половину отратопной плиты а окатала после обеда бомбы вторую часть арка у нас производится по технологии На данный момент вводим корень. Тут как и положено, все сделано правильно. Резные. А это у нас приездная рамка для трактора. На тракторе у меня где-то было это, видео на канале, можете посмотреть. Их там два, вот этот ТС, ТС и Эсабовский, Эсаб. стороне у нас уже все приготовлено потом будем потом ее будем убирать а еще у нас это поступил э, поступили обратные палки которые недавно привезли и вот они уже стоят на тапеле укрупнения то есть где будет опираться Ок, как вот этот. Алиобразные палки сначала будут это риться. А потом уже все полностью. Ну, постепенно все как правильно по технологии. Фелиобразные балки. Потом уже будет ребристую. Плиту, которая посередине. И потом уже алеобразные палки поднимаются и. Это производится с парка к ребристой плите. Друзья, а тут я вам покажу, как набирается медь от шов. На начало приваривается рамка. Их будет по всему стыку. Ну, я там не знаю, сколько штук то Вот они. И после этого одевают профиль. Вот он. Их там два. По размеру. Чтобы было удобно. И так. Картолеты. Тирок <свят> И после этого подтягиваться Ткань. Ткань. Вот эта ткань. И все. И после этого одевается яшка То есть просовывают, отжимают, по центрам шва. По центру шва, чтобы было по приемке. Прижимают. Изде. Так вот. Полностью, полностью, конечно, погады ничего не будет, потому что это все долго. Так. И все. Проверяют еще раз и начинают подготовку под парку. То есть крупа подсыпает крупу под корень. И там все все, что все, что нужно еще. Все. И потом парсик, когда уже настраивают аппарат, подгоняют там все, можно катать шов, то есть корень. Обязательно корень, а не за один проход. Один проход это этого все. Это получится плохо, это и так по качеству это так что металл здесь на данный момент это 14 наверное скорее всего 14 металл но все равно он идет за два прохода а то и ну да что два прохода так это уже все здесь почищено и потом это все будет у посвечивать так Палки у нас приходят все так же от, от Круган Стальмост. Вот так у нас э, выглядит сборка блока сбоку с торца. То есть потом я уже как вам объяснил, элеобразные палки все свариваются, их обнимают. И получается как раз по стыку ребристой нижней плиты. На ребристой плите получается два стыка. Их вот у нас видно как раз вот. Ребрица, э, ребристая плита у нас это из трех частей стоит когда то и получается три части пластика поставки металла потихоньку идут но не такими темпами как было раньше но идут потому что они работают, э, как его, этот круган-сталь-мост, работают на два берега, то есть на ту сторону, на левый берег и на правый берег, то есть на нас. Объемы большие. Вот так. Вот раз покажу эмблему от завода. Круган-сталь-мост. Так еще хотел бы вам рассказать, что намечается надвижка пролетного строения. Она будет, не знаю, когда точно, но если что, я постараюсь вам об этом рассказать. Так идет отготовка всего. На опоре номер 4 идет, а, уже установили палки окаточные. Их все там подготовят обварят, ремут. Все. Поцепим кайфуя и я думаю, что примерно ну где-то ну до окончания месяца движка пройдет. Я думаю, что так. Потому что обещать не буду. Обещать буду одно, а вот а в итоге этого не будет. Вот такие дела. Так. Ладно, ребят. По работе пока у нас тишина. В смысле, что идет она работа, да идет, но это пока так. Флот еще можно увидеть, как обирают под элеобразную балку, медяшку. Это у нас тут работает организация оемная. Так вот, то не видел конечно а потом постараюсь процесс вам полностью весь показать если получится еще раз скажу что опору полностью доделаем отлижка пойдет и у нас будет и у нас работа коснется так что, всем успехов, удачи, пока. Друзья, у нас вот еще была такая история, что э, при строительстве оста у нас здесь обитают некоторые животные кинчики Если удастся поймать в оку, то появится. Вот они и даже вот-вот-вот-вот-вот. Они.. Их там, я не знаю, их там сколько, но то, что летает а, ихняя мама, это летает, оберегает. Орт, конечно, Вот так вот.